Почему суперклей не приклеивается к супертюбику? А почему супер-девушка не клеится к супер мужчине? А почему люди не летают? Правильно. А ты кури меньше. Миша, я влюбилась в вашу попу. Кто же вы по гороскопу? И спереди ништяк видон, по гороскопу скорпион. Почему в жюри нету Дмитрия Анатольевича? Не суди, да не судим будешь. Вчера познакомилась с очень интересным молодым человеком, сегодня смотрю на сцене стоит. Как думаете, помнит он меня или нет? А ты изменился, Валера? Почему вот Америку трясло-трясло, а в России как-то кризис-то не почувствовался? Вот Вы начальника в зале у него спросите! Ребят, подскажите, где мне сделать татуировку, чтобы мама не увидела. Чтобы мама что? Не увидела. На мне. Так что стоим, че не работаем? На шайнике. Сейчас Галкин придет, будет проверять работу. Проверять? Галкин, говорю, придет. Галкин? Начальники. Так там что? Окна? Окни? Окни. На нем э, стеклопакет установили? Стеклокопец? На окнах стеклопакет. Стеклокопец, начальники. Идиотни. Так в 8 утра было все переделано. Переделевано, да. Это что такое? Что такое? Только иди сюда. Иди сюда. Я тебе говорю, иди сюда. А? Что да, сюда иди, говорю. Зачем ругаешься, начальник? Это что такое? Вы на паркет из красного дерева разли краску, что ли? Джамшут? Так. В ванном пошел... Слушай, повернул ему, напор ему, пошел, люстра упала, разбилась трещины пошел, пошел, соседки, квартира пришел. <плодисмент> соседки, соседки, ремонт, жульмары, шульбики жульмары, полный Новый год, начальники. <плодисмент> А идиот. это что? А это джамшут лужайно краску разлил. Идиот. идиот. Так, я просил написать список, чего не хватает для ремонта. Написали? Вот списка. Давай сюда списку. Очень правильного письки, написанного, нужного ага. Идиоты. Кто ж на белой бумаге мелом-то пишет? Машанники, ручка не было. Машанники! Что происходит? Что происходит, я тебе говорю. Нашианики, у нас в родине новый год сейчас. Подожди, какой новый год? Время еще рано. У нас там будильники ремешки. Что? Часовни ременьки там на Саньке. Часовые пояса идиот. Идиот. А Новый год. Новый там, год, да. да. Ну и как да. вы там празднуете ваш новый год? Очень красивый, разнообразный праздник. Так. Приходим чай ханесие. Стол очень большой, красивый стол разнообразного. Традиционно, а блюда всяческие. Ну и что за блюда разнообразные? Плов, там? плов урюк, да. плов кураге, плов кишмиш, плов изюм на шанике. Очень разнообразные очень блюда, у вас, да. Разнообразные блюда, всяческие. А пьете что? Пьем напитки, ощина. Кушнама, настойкими, настойки. настойки плов урюк, да. настойки плов кураге, настойки плов изюма. Настойки... Очень вас, Да. потом, а потом, потом, потом гуляем начальники гуляем. домой, приходим дом большой красивый. Да. Ну дом-то надеюсь не из плова? Нет, нет, да. Когда? Всегда, начальники, дом большой, красивый, жене дома ждет. Крас... Но жена-то нормальная, хоть не из плова. Нет, нет, не у всех. Только у богатых начальники. Понятно. Ну ладно, раз уж Новый год, я тут вам приготовил подарочек. Подарочки. Вот, полное собрание сочинений, Конфуция. Начальники. Начальники. А то да. стремянка. Стремянка дорогая. Я тут на Конфуции остался, закрутил лампочку. Начальник доволен, да? Фангучи с все дело. Начальники, у меня тебе тоже есть. Вот. вот. вот. Начальники, <т> <Communications>, тебе. Спасибо. Да. Ну давай, открывай. Нет, нельзя открывать, начальники. Почему нельзя? Купи. Что, принял совсем, что ли? И сколько? Три. Что три? Три билеты домой на сянете. Так, почему три? Вас двое. Один, один билет Равшан, так. один билет Джумшут, так. один билет продать. Кому? Кому продать? Тебе начальники. Что, совсем охренеешь? Только быстро открываешь. Шампанское. Хорошо все делом, она. Пожалуйста, все. тебе начальники пеньками образовашки. Ну что ж, дорогие друзья, поздравляю всех россиян с Новым годом. Это был хороший год. Было много успехов. 100 рублей. Было много неудач. Минус 500 рублей. Все, что мы загадали в прошлом году, в этом году сбылось. Купили шайники. Все, что мы загадали в этом году, обязательно будет, будет со следующим. Пошли им шайники, мошенники. Очень желаю успехов. Всем жить в новых квартирах с хорошим ремонтом. За нашу Рашу! За нашу Рашу! Ну давай, Костя. Нет, я продам это хочу. Машанники, очень... Я не понял, что это происходит-то, а? Чего начальники... не работаете да? Начальники... А, а, а, а стеклопакет-то чего не установили? Стеклокапец. Стеклокапец. Начальники... А паркет чё, краски-то залили, а? Равчан, Джамшут, ключ повернули, и, и всё такое, что он сматывает Но отсюда, начальники... Калкинка, Калкин, пошли ка -калкин, отсюда, всё. Спартак, я освобожу вас! Мы, Мы не, не верим, верим тебе! Не верим! Я прибыл из Афин, чтобы освободить вас! Все финяне лжецы и придурки! Придурки! Придурок! Ну я не совсем из Афин, я, я родом из Персии! Все персы, вруны и трусы! Придурки. Придурок! Ну ладно, ладно, ладно, я, я, я китаец. Он китаец? Он китаец? Он китаец? Песенка о любви кинофильма. Исполняет мой любимый певец. Дженса да люблю. Вот за это, за это, за это. И я люблю Матриту. Вот за это, за это, за это, Я люблю уроки пять, Вот за это, за это, за это, И чужие люблю, Вот за это, за это, за это, Термидатор люблю, Вот за это, за это, за это, Гамп я люблю, Вот за это, за это, за это, Рондон я люблю, вот за это, за это, за это. Супермена люблю, вот за это, за это, за это. Я Ситаре люблю, вот за это, за это, за это. Игатилу люблю, вот за это, за это, за это. Я бригаду Ну а вас я люблю вот за это, за это.